когда э, мама занимается только ребенком, только домашними делами, и все, у нее каждый день превращается в день сурка. И я начала понимать, что у меня тоже настигает такая же проблема. Да? И я нашла вот этот способ для себя, отличной самореализации, это сотрудничество с компанией Siberian Ваумс. Я вижу, как удивляются и забавляются мои дети, когда на фоне э, плейлистов с мультфильмами да, выскакивают какие-нибудь мои видеоролики, и для них это вау, ничего себе, нашим мама по телевизору показывает. Моя задача, как можно больше э, мамочек в декрете вывести из этого дня сурка, Рука, да, и привести в этот бизнес показать абсолютно другую жизнь, другие возможности и способ самореализации. Это то, что приносит именно состояние абсолютного счастья, да, когда ты кому-то можешь помочь, что ты можешь кому-то дать, помимо того, что только заработать. Сейчас время другое совершенно, и поэтому самореализовываться важно хотя бы ради того, чтобы наши дети нам потом сказали спасибо за то, что у них такая крутая мама. До Siberian Wellness я работала учителем, очень банально, семья учителей и повара. Обречена была практически, и это был доход, зарплата на 6 тысяч рублей, и столько же на репетиторство. Это были гонки, это было переутомление, это были нервы, и это был тупик. В декрете у меня появился жуткий страх, что я вернусь в ту же реальность, из которой я ушла. Я не могла допустить этого, поэтому мне срочно нужно было принять решение, которое я приняла, и я не ошиблась. Благодаря Сибириан Велнесс моя жизнь кардинально изменилась, и это страсть, это полная отдача, и это когда крылья за спиной растут от того, что ты творишь и занимаешься единым делом.